Опа! Не охотятся, видели? Всем привет! 18 апреля, Калининград. Вышел в магазин, решил вам немножко показать, как у нас уже весна полным ходом идет. Деревья многие цветут. Это каштаны. Они очень красиво цветут. этом месте у нас очень много котов Их здесь подкармливают И мне вот интересно как они мирно живут с глубями получается что коты на них не охотятся ау, ау, ау, ау, ау, ау, а! не охотятся видели киса Кис -кис -кис -кис -кис. охотятся оказывается как прям котенок подыграл нам котя иди ко мне нет никакого доверия котяры нет такая-то сирень скоро зацветет сирень сколько их много но они такие полудикие видимо кто их кормит того не знает. Уже одуванчики, пора ехать, на природу собирать одуванчики для варенья из одуванчиков, очень вкусное варенье, из них получается. Ну прохладно, где-то градусов 12, вот черемуха, за городом еще она не расцвела, а в городе уже, видите, есть. Начинает. Посмотрел, что в Сибири теплее, чем у нас. В Новосибирске до плюс 18 ближайшие дни. Даже в Хабаровске до плюс 18. Но правда у них потом снег пойдет на следующей неделе. Но все равно в Сибири теплее, чем у нас здесь сейчас. Конечно, не везде, но в некоторых городах. не постоянно пишут из Хабаровска, поживите по-хабаровски, что там очень холодно. Ну вот, порадуйтесь, что у вас теплее сейчас. Смотрите. Тюльпаны. Давайте зайдем в магазин, посмотрим, сколько стоит имбирь и лимон. В последнее время они подорожали резко. Вот еще дерево интересное покажу. Ой. Собаки. Про Victoria двести девять рублей а было 299, а имбирь имбирь семьсот девяносто девять бананы дешевые по шестьдесят рублей что вам еще показать Так особо не планировал магазин показывать. Ну, покажу мясо, сколько стоит. Свинина, шейная лопаточная часть. 169. Свинина, задний укорок. 169. Но это со скидкой. Было 239. Рулька свиная. Со скидкой 139 фарш куриный со скидкой 229, фарш свиной со скидкой 299, а так 376, Это яйца местные 84 рубля, эти 79, курица покажу сколько стоит. девять Так, грудка 245 Сколько стоит филе? Филе 278 Пишите, сколько стоит в ваших городах Давайте посмотрим гречку О, макарошки под барилла я брал видите 109 вчера кстати было у них здесь по-моему 60 или 59 или 69 они цены постоянно меняют ну а есть дешевые макароны конечно вот сооми 26 рублей стоит пачка гречка гречка гречка 59 рублей 99 вот такая 79 вот такая 69 вот такая 79 пишите сколько стоит в ваших городах рис 49 рублей вот такой рис Такой 79, а здесь подороже, отборный рис 99, по-разному. То есть, хотите дешевый есть дешевый, хотите дорогой есть дорогой. Сахар 35 рублей килограмм, был 39, 90. Этот сахар 900 грамм 38 рублей. Не все люди в масках ходят. Многие без масок. Это, наверное, цены, как и во всех городах на печеньки всякие вот возьмем наших юбилейные, 25 рублей маленькая кофе, давайте посмотрим сколько стоит кофе в обычном супермаркете как-то я уже показывал Якобс, 299 рублей кронинг, а так он на оптовом складе меньше 150 стоит, или около того, раньше было еще дешевле, вот такой паулик, 75 грамм стоит 139 рублей, это очень дорого. Жакей. Растворимая кофе. Здесь чай. Майский. На сайте на электроне по алкоголь показывать не буду бытовая химия сколько у нас стоит тойет детский 72 рубля со скидкой а истенок 78 ареель 154 154 Кирсил со скидкой 99. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой инстаграм. С вами был Александр.